Сегодня 24 сентября 2017 года, 14 часов дня, погода в Маслянина, плюс 2 градуса по Цельсию. Надежда Мицкевич, проект «Я красавчик».